Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Козерог на май 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака зодиака. Но прежде чем мы приступим к рассмотрению конкретных дат и аспектов. Предлагаю вам сделать небольшой экскурс, и мы с вами рассмотрим, как медленные планеты будут влиять на отдельных представителей вашего знака Зодиака. Это будут те даты рождения, которые будут переживать наиболее интенсивное влияние и события в мае месяце. Если вам понравится эта рубрика, обязательно ставьте лайк, а также пишите комментарии, и тогда в следующих месяцах я буду это продолжать. Итак, Уран, планета неожиданностей, делает благоприятный аспект к вашему знаку, и особенно сильно это почувствуют те, у кого асцендент находится с 4 по 10 градус, а также те, у кого дни рождения, начиная с 24 по 30 декабря. Скорее всего, в жизни этих людей в мае месяце будут происходить положительные перемены. В любом случае вам нужно быть максимально готовыми к тому, что события могут идти не так, как вы планируете. И в этот период вы должны действительно быть открыты новому, для того чтобы в вашей жизни произошло качественное обновление. Нептун тоже благоприятным образом воздействует на ваш знак. И в частности, сильнее всего его влияние будут ощущать те, у кого асцендент находится, начиная с 20 по 22 градус знака Козерог, а также те, кто рождены с 14 по 20 января, а также те, кто рождены с 10 по 12 января. Скорее всего, в вашей жизни сейчас происходят события, которые вам сложно сразу осознать. Нептун — это планета, которая создает иллюзии и размывает границы, и обычно под его влиянием человек — не всегда все решает самостоятельно. Может быть такая ситуация, что появится рядом более влиятельный человек, который будет помогать решать какие-то важные вопросы. Либо же другой момент этого влияния — это то, что человек может уходить в творчество, фотографию. За эти темы Нептун тоже отвечает. Юпитер и Плутон — две социальные планеты, влияют на ваш знак сильнее всех остальных. Это связано с тем, что они проходят по вашему знаку и будут пересекать асцендент у тех людей, у кого он находится, начиная с 24 по 30 градус знака Козерог. И эти планеты будут соединяться с Солнцем тех людей, кто рожден с 14 по 20 января. Пожалуй, в жизни этих людей будет происходить больше всего перемен и они будут касаться именно социального плана. Это может быть связано с работой, с проявлением себя в социуме. И в целом это тоже аспекты, которые говорят о том, что идут большие преобразования. И вот этот Юпитер и Плутон влияет на весь знак Козерог, то есть на всех представителей. Но те даты и те градусы, которые я обозначила, переживают наиболее интенсивный, вариант этого влияния. 1 по четвертое число Меркурий будет в соединении с Солнцем и Ураном. Это очень яркая часть месяца. Это соединение будет происходить в вашем секторе, который отвечает за творчество, хобби и детей. И это аспект преобразований и каких-то неожиданностей, поэтому ваши дети могут вас удивлять. В этот период могут происходить какие-то приятные сюрпризы, неожиданности. Это хороший аспект для творческих людей, он в первую очередь будет говорить о том, что вас могут посещать свежие идеи. И в целом этот аспект наиболее гармонично проигрывается в том варианте, когда человек ищет какой-то нестандартный способ самовыражения. 4 и 20 числа — зеркальные дни, а все потому, что в эти дни будут повторяющиеся аспекты, а именно квадратура Венеры и Нептуна. И будьте внимательны к тем событиям, которые происходят 4 числа. Что-то похожее может быть 20 числа, или же эти события будут взаимосвязаны. В вашем случае это касается работы, здоровья и общения. Если, например, в начале месяца у вас поездка отложилась, или с работы что-то не получилось, как вы планировали, то вполне вероятно, что 20 числа уже наоборот будет зеленый свет. 5 числа лунные узлы переходят на новую ось, близнецы и стрелец, и это значит, что они покидают ось козерог и рак, и, конечно же, вы это почувствуете как облегчение и. Многие тенденции, которые будут происходить в мае месяце, будут говорить о том, что постепенно напряжение, которое ранее было сфокусировано в вашем знаке, уже сходит на нет. И безусловно, 2020 год для вас переходной, но все же в этом году уже будет намного легче, и это будет постепенно ощущаться уже начиная с мая месяца. Кстати, о лунных узлах я сниму отдельное подробное видео и расскажу о том, как они будут влиять на каждый знак зодиака. 7 числа будет полнолуние в знаке «Скорпион», и оно будет влиять на ваши взаимоотношения с друзьями, группами, коллективами. Полнолуние — это кульминация или завершение какого-то процесса. И, скорее всего, вблизи этой даты вы будете делать выводы, которые касаются других людей — это может быть получение результата, который касается группы людей, которые вы принадлежите. То есть, это результат вашей командной работы. И также по данному полнолунию вы можете, в принципе, очень легко добиваться поставленных целей, то есть буквально еще чуть-чуть поднажать. И вы получите то, о чем давно мечтали или то, к чему вы стремились длительный период времени. С 9 по 10 число очень интересные и благоприятные дни. Меркурий будет в хорошем аспекте к юпитеру и плутону. Похожий аспект был в конце апреля, но он был напряженным, Поэтому если у вас в тот период не получились какие-то важные дела, то сейчас у вас будет второй шанс. 11 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу, и этот аспект затронет ваш сектор финансов. Поэтому не исключено, что в эти дни будут наблюдаться финансовые траты, даже, возможно, не запланированные. Или еще один момент, что это может дать расходы, которые оказались выше, больше, чем вы до этого рассчитывали. Помимо этого, за счет того, что аспект напряженный, он может давать конфликты, и опять-таки это может все вращаться вокруг темы финансов, поэтому рекомендую вам вблизи этой даты не решать важные финансовые вопросы. Тем более, что 11 числа ваш правитель Сатурн будет разворачиваться в ретроградное движение до конца сентября. И это период, когда в принципе, в вашей жизни ситуации, события могут немножко замедляться вблизи вот этой даты. И фокус внимания будет полностью сосредоточен на финансах. Скорее всего, по каким-то причинам в середине месяца вам нужно будет распределять доходы, расходы. И у вас может появиться новая финансовая цель, или же вы будете очень требовательны в этот период к себе. В плане финансов но в любом случае ощущение ответственности и какого-то даже долга связанного с деньгами не будет вас покидать в середине мая с 11 по 28 число меркурий будет в близнецах в вашем секторе работы и здоровья это очень интенсивный и активный период в плане общения это в принципе сочетание вот меркурий и близнецы которое дает движение вперед и это период достаточно подвижный, поэтому у вас будут очень удачно складываться любые дела, связанные с работой, обязанностями. И то, что раньше, возможно, простаивало, в этот период будет очень интенсивно развиваться. И может даже быть такое ощущение спешки, когда хочется больше и больше, больше сделать. И в частности это касается тех, у кого работа связана с информацией, поездками, а также тех, кто выполняет свою работу руками. 13 числа Марс переходит в Рыбы по 28 июня, и он будет находиться в вашем секторе, который отвечает за общение, документы, а также за поездки. В целом, Марс в этом секторе обычно дает э, такой момент, что человек занимается своим автомобилем. Поэтому не исключено, что в этот период времени у вас может возникнуть интерес или даже необходимость больше ездить, водить автомобиль самому, и может стать вопрос о покупке автомобиля. Также это, в принципе, интенсивный и хороший период для того, чтобы обучаться чему-то новому, именно чтобы получить какой-то полезный навык. 13 числа Венера разворачивается в ретроградное движение по 25 июня. И разворот произойдет в вашем секторе, который отвечает за работу и здоровье. Как видите, начиная уже с середины мая у вас... Очень такой рабочий интенсивный период наступает. И в частности, вот этот разворот может принести вам много положительного именно в сферу работы. Это какие-то дополнительные финансовые вознаграждения, это может быть улучшение условий труда или какое-то облегчение, вот, связанное с работой, то, что вы очень долго ожидали. 14 числа Юпитер разворачивается в ретроградные движение по 13 сентября, и он все это время будет проходить по вашему знаку, поэтому он будет очень сильно влиять на вас, непосредственно на ваши идеи и планы. И это период, когда вы хотите повысить свой авторитет в обществе, вы становитесь более уважаемым человеком. Это период, когда вы привлекаете к себе внимание и. В целом, это очень хорошее для вас сочетание, так как Козерог больше настроен на такой сложный труд, а Юпитер дает наоборот, возможность более масштабно посмотреть на то, чем вы занимаетесь. Поэтому не исключено, что лето, лето — это будет для вас период расширения и период, когда вы сможете увидеть для себя новые возможности. С 15 по 17 число очень интересные, интенсивные дни в плане общения, взаимодействия с окружающими. Это хорошее время для оформления каких-то бумаг, это хорошее время для важных встреч, когда нужно вести переговоры с кем-то, о чем то договариваться. 20 числа Солнце переходит в знак Близнецы, и уже 22 числа будет Новолуние в этом знаке. И данная новолуние затронет вашу сферу работы, повседневных обязанностей и здоровья. Скорее всего, в конце месяца вам нужно будет пересмотреть свой привычный график. Это период, когда начнется новый этап в вашей работе и нужно будет привыкать к этому, подстраиваться и Обычно такое новолуние дает возможность выдохнуть. То есть это какое-то облегчение, которое вы почувствуете в конце месяца. 25 числа Марс будет делать благоприятный аспект к Урану, и это очень хорошие дни для интеллектуальной деятельности, а также для физической активности. Обычно такой аспект дает возможность выполнять несколько задач сразу. Он дает много энергии, энтузиазма. Поэтому хорошо планируйте свои дела на этот период времени, и вы сможете рассчитывать на большую продуктивность. И, наконец, 29 числа Меркурий будет в соединении с восходящим узлом, и это даст вам возможность увидеть новые перспективы в своей работе. Это может быть полезное знакомство, которое будет способствовать э, тому, чтобы ваша ежедневная рутина протекала более благоприятно. Это новые идеи, которые будут облегчать вашу деятельность. В любом случае будьте внимательны к тем событиям, которые происходят в этот период. Скорее всего, они смогут открыть перед вами новые перспективы. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Не забывайте о лайках и комментариях. Будем с вами на связи. Пока-пока!